Самой замечательной соседской семьей были Федор Яковлевич и Мария Ивановна Киреева. Это были наши верные союзники во всех коммунальных стычках. Мы с Лидой запросто заходили к ним в комнату и сидели в гостях, сколько хотели. Тетя Мань была простая русская баба. Сердечная, добрая, своих детей у нее не было. Она несколько раз рожала, но младенцы помирали, не прожив и году. Резас фактор. Она любила нас среды, и была для нас своим человеком. Их комната в одно окно во двор была самой маленькой в квартире, но вмещала целый мир. У двери круглая стальная печка, буржуйка, выведенная во двор. Над дверью под стеклом большая литография картины Лариона Прянишникова. Вооруженные рогатинами и вилами крестьяне ведут по зимнему полю в плен оборванных продрогших французов. 1812 год. Но Я очень любил ее рассматривать во всех подробностях. Мне было жаль окоченевших французов. Но мы этих не звали. Справа от двери зеркальный шкаф, в котором не было много платья, но стояли ружья Федора Яковлевича, тульская двухстволка и трофейный заур, три кольца, не стоявший на учете Углом шкафу буфет, на котором стояли узкие стеклянные вазы с крашенным ковылем, лежали морские ракушки, парфоровые собаки и кошки, и прочие хурда-мурда». У окна обеденный стол, к нему два стула, впрочем, сидеть можно было и на кровати, которая ногами упиралась в печку. В красном углу над столом фотографии родственников и картинка «Парижская коммуна». Бедно, тесно, но уютно. Тогда были совсем иные представления о уюте, попроще нынешних гора подушек, подзоры на кровати, круглые домотканные половики под ноги, лоскутный одеялок, ковер с оленями над кроватью, мраморные слоники». Под кроватью у Киреева жили куры, четыре несушки и петух. До морозов их держали в сарае. На шкафу белка, по всей девятиметровой комнате шесть кошек, заяц и собака Лайка Тузик, истинный великомученик, даже куры норовили клюнуть его в нос. Заяц был самым невыносимым существом в этой компании. Истеричным, завистливым, прожорливым, склоченным и дрочливым. Он объедал всех – кошек, тузика, кур. Да-да, он жрал куриное пшено и был толстый, как бочка. Чуть что он заваливался на спину, дико верещал, <как> норовил выпустить противникам кишки своими мощными задними лапами. Белка со шкафа бросала в него тяжелыми предметами – в том числе и бюстами немецких философов, отчего у Шопенгауэра было отколото ухо, а у Ницше нос. Неоднократно бывший связист передерживал в своем сарае свора борзых, приятеля охотника, жившего за городом. И мы все глохли от лая шести здоровенных псов, привывших к вольному содержанию. Федор Александр Яковлевич, надутый от важности, этиким Трикуровым вводил своров переулок. Это был Мико Вот Славы. Все смотрели на него с опасливым любопытством. Не знаю уж, как этот шпринт, слово Тетя Мани, скорее всего, от ее брата техника, управлялся со сворой, но иногда борзы и волокли его по мостовой, при этом он нахитрялся сохранять выражение важности на физиономии. Этого не может быть, воскликнул молодой читатель, а есть и таковые. И будет прав. И верно не может быть. Совершеннейшая ерунда. Но было. Кошки жили по большей части во дворе. Домой приходили только поспать и поесть. Кроме любимца тети Мани, черно-белого щеголя Маняненького. Он любил руки, престарелый, гладкошерстный, очень крупный котя из дома не уходил. Партизан. Он утащил у голодных немцев кусок канины. В него стреляли, но он не бросил добычу. И сколько мог ослабил вражескую армию. На следующий день немцы были выбиты из деревни Горицы. Он понимал свою исключительность. Он был не просто важный, но величественный. Когда топилась голландка, он приходил на кухонный стол Киреева греть старые кости. И очень не любил, когда мимо стола ходили и загораживали от него тепло. Однажды Лиди купили кофты, и она пошла к тетямане смотреть на себя в зеркало. Видно, она себе понравилась. Да и все дружно хвалили обнову, и сестра повторила «смотри на несколько раз». Коте это надоело, и он цапнул ее мощно, лапой зацепил и потащил нитки из кофты. Лида захлебнулась от слез и гнева. «Ты порвал мою кофту! Ты порвал мою новую кофту!» – кричала она. По Потревоженный криком кот сел. Покупай новую. Сейчас же покупай новую. Хотя умер у меня на глазах, когда я принес ему свежие рыбки, венков из муравки, на 24-м году жизни. В Горицах и был похоронен с воинскими почтами. Я с берданкой стоял на часах. Летом 54-55 года мы жили у тети Мани в Горицах, недалеко от Дмитрово, в четырех километрах от села Рогачево, в большом добротном доме, доставшемся Киреевым от тяки, отца тети Мани, Ивана Ивановича Домнина. Летом 1954 -го года Мария Ивановна подарила мне Новый Завет, на титульном листе которого была надпись «Выдано Евангелие в награду Домнину Ивану Ивановичу, сыну, окончившему курс Ведерницкой земской школы, 1907 года, мая 30-го, учитель С. Петров. Я начал незаметнительно читать и застрял на родословной Христа на первой странице Матвея. Текст показался мне неуносимо скучным, я был разочарован, я ждал чего-то необычайного. Я вернулся к Новому Завету через четыре года, усилием воли преодолел три... 3... Первые главы вдруг от пожелтевших листков меня стало бить электрическим током. В какой-то горячке я одолел все четыре благовествования и стал читать их снова. И вдруг стало видно далеко, во все стороны света. Меня лихорадило, било озноб, хотелось плакать. Я вспомнил картину Ге и сразу все устал на свои места. Умрешь и оживешь. Я сидел на пне, на краю сосновой посадки у того болота, у самого болота, цветущего кувшинками. На том самом месте, где за месяц до того провалился в бездну блока. Над бездонным провалом в вечность, задыхаясь, летит рысак. Прямо передо мной была просека, ведущая к будущему международному аэропорту. Земляники там была уйма, слело смиренное кладбище. Солнце клонилось к вечеру, западный ветер приносил легкий запах смолы. Вы спросите, любопытная пестрая сойка поглядывал на меня искоса с молодой сосны. Белые кучевые облака громоздили свои текучие замки в огромном окоеме. Вечное небо острлица опрокинулось на мной. Я понимал, что я прежний умер. Со мной это случилось впервые и было мучительно. Грудь болезненно распирала, сердце было тесно в клетке ревер, голова кружилась, я был на грани обморока, Это были муки рождения меня нового. С тех пор я умирал не раз. Вот сколько мертвых тел я отделил от собственного тела. Я возродился не верой, а природным своим русским языком, поэзией и прозой. Заумные люди говорят, что родной язык предполагает мыслительную структуру мира, и это верно. Русский язык, альфа и омега моего бытия. Я привязан к нему, как мочалок калу. И это определило мою судьбу. У меня, видимо, отсутствует орган веры. Нечем верить. Не верится, как не спиться, не сидится. И изменить это нельзя. Но тот самый Новый Завет до сих пор со мной. И если я уезжаю на несколько дней из дома, я всегда беру его с собой. Есть книги, которые становятся живыми. Когда их берешь в руки, от них исходит тепло, их гладишь, они отзываются. Страница иной раз не хочет переворачиваться, она говорит, не спеши, прочти еще раз. Ведь чудо, как хорошо! В моей домашней библиотеке на пять собраний сочинений Пушкина, а живое только одно. Восьмитомник издательства просвещения 1826 года, подаренный мне сестрой. Однако занесло меня. Не просто был крестьянин Иван Иванович Дамнин, самый богатый мужик в округе, первым вступивший в колхоз, а до того имевший четырех лошадей, конную сейлку, конную жнейку, сад, пасеку, свою потом кооперативную лапку в Москве. Он был одним из тех Микул Селиневича, на ком держалась Россия в те тяга земная. Его колхозный порыв пустил семью Домниных Померов в общем потоке разорения, но спас от соловков и переселения на Северный Урал. У Марии Ивановны был брат Иван Иванович, младший, окончивший машиностроительную технику, работавший инженером на секретном заводе в Дмитриеве. Впрочем, в семье его звали Жан Жанч. он разошелся с сестрой из-за презрения к Федору Яковлевичу, единственному до 1952 года членом партии в нашей квартире. Дядя Федя был горький пьяница, совершенно трезвым, я его не помню. Похож он был чрезвычайно. На известного урока пицца Гарика Сукачева, низкорослый, кривоногий, морщинистый, но совершенно без усов. Он курил невыносимо вонючий табак, играл на тальянке, часто слушал военные песни. Любимой его пластинкой была «Ах ты, ласточка, косаточка моя!» И при словах «Он горел на тонковой броне», «Горел, горел, да не сгорел, да не сгорел» он плакал. Его рассказы о своем прошлом были путаны, избивчивы, видно, было что скрывать. На фронте он служил связистом в стане и старшины, имел орден славы третьей степени, медали за отвагу, за боевые заслуги, за взятие Берлина, нашивки за ранения, вполне достойный иконостас для унтер-офицера. В партию он вступил в период коллективизации, выбился, выбился в маленькие начальники, но говорил об этом неопределенно. Да уж, накомиссарили мы тогда, японский бог. С тех пор он больше всего боялся выпасть из обойма. Он зубами держался за свой маленький портфельчик маленького начальника, так как руками работать не хотел, а головой не мог. Как и у многих фронтовиков, самым ярким событием в жизни его была война. Те, кто действительно был на передовой, по преимуществу не любили об этом вспоминать. Но что с того, что я там был, я это все уже забыл. И Федор Яковлевич, пока он пребывал в привычном состоянии выпимши или сильно выпимши, держал язык за зубами. Он курил трубочку на согрейку, гулял по Рождественскому бульвару с любимым тузиком. Верным признаком того, что он перебрал и основательно была тальянка. Федор, я усаживался наискосок от нашей двери на низенькую табуретку, если она была свободна, или приносил из комнаты один из пары венских стульев и мерзким голосом начинал распевать: "Когда имел золотые горы". Федор якже был давно и совершенно безответно влюблен в бабу Маню, над чем Марианна безлобно посмеивалась. Услышав знакомые звуки, бабу Маню без всякого осуждения произносила: "Мужик, но ради он может понимать". Федор Яковлевич мог музицировать и призывно взывать Мария. Вспомните историю Эммы Гектора, собаки Шульца, очень долго. И единственным средством обезвредить его было вступить с ним в беседу. Вопрос о том, собирается ли он на лесу, отвлекал его от страданий неразделенной любви. Его рассказы о войне были настолько не похожи на все, что я о ней слышал. Что не только удивляли, они пугали меня. За ними угадывалось нечто, способное разорвать сердце. Старшина свидетельств был неплохой рассказчик. Не терял нити повествования, повторялся нечасто, понимал значение деталей. Он очень мало говорил о себе и не приписывал себе никаких подвигов. Пепел класса стучал его сердце. Боль и злоба тяжелая, как расплавленный металл, колокотала в нем. В лоб, на пулеметы, всегда одно и то же, в сорок первом, в сорок втором, в сорок пятом, в лоб, на пулеметы. К празднику, с пьяну, со страха, перед особым отделом, в исполнении безграмотного приказа. Напуганные насмерть в тридцать седьмом годах до спинного мозга парализованные страхом не способные брать на себя ответственность в сорок первом почти все в сорок третьем по преимуществу отцы командиры бестолку щедро проливали солдатскую кровь черт бы его побрал федора Яковича! на одно свое воспоминание он сделал моим брали деревню стоящую на пригорке на околице барской еще конюшни из вековых бревен Солдат у нас в обзводе был, справный солдат, смекаристый, финскую воевал, а главный местный, дайте говорит, мне людей, я проведу их скрыто, в тыл немцам выйдем. Так как же, в лоб на пулеметы положили весь батальон, лежали как волки на покосе, а немцы ночью сами ушли. Он жадно одним махом заливал в себя стакан водки, замолкал. Глаза его стекленели, и маленькие слезки текли по морщиничным чекам. Я заболевал от его рассказов. Я сам лежал там на песке у проклятого пригорка, не смея поднять головы под кинжальным огнем беспощадных, не знающих устали МГ. Как же так страдал я? А смелые люди! О падении Берлина! О диафильм «Сталинградская битва!» Зачем только я слушаю этого пьяницу! Смущал меня только фильм Александр Матросов. Там как раз и было показано это в лоб на пулеметы. Но через несколько месяцев все повторялось. Тольянка, когда бы имел золотые горы, разговоры про охоту на лесу, и все заканчивалось тем же серо-зелеными волками страшного покоса, плотным ангем МГ и ощущением, что я смотрю в бездну. Если ты смотришь в бездну, помни, и бездна смотрит в тебя. В лоб на пулеметы в 41, 42 1942 и 45. И я надром и умом понимал, что это правда. Как я ее не хотел, ненавидел, отписывал, отбрыкивался руками и ногами, старался забыть, вытеснить, но она возвращалась, она взяла странную власть надо мной, она была невыносима. Смешно сказать, она и сейчас невыносима. Относительно трезвым Федор Якович бывал только тогда, когда начальство тягало его на ковер за очередные приглашения и перед серьезной охотой. В конце 40-х-начале 50-х он был освобожденным секретарем парторганизации того подразделения Москомхоза, который ведал уборщицами общественных туалетов, озеленителями, бригадами мойщиков-памятников, могильщиками и прочей экзотикой. Вместо того, чтобы духовно окормлять свою пасту животворящим партийным словом, он ее обирал, пропивая деньги, собранные на подписку, и покушался даже на партийные взносы. Иногда в нашем дворе происходили стихийные собрания туалетных работников, и в воздухе долго плавал специфический запах. В конце концов, его секретарский срок кончился, его понизили в коменданта какого-то учреждения и во дворе в вахтеры и сантехники. Он повалился рыскать по помойкам, по пунктам торсерья по домоуправлениям, приобретал все битое стекло, унитаза раковины и списывал под эти останки все целое изверенного ему учреждения. Попался, был разжалом заведующий клубом работников московской кооперации, где незамедлительно пропил занавес, без попутов, а не мне набивая патроны, а я в это время вырезал пыжи из картона. Он был заядлым охотником. Со средины августа, когда открывался охотничий сезон, он таскался по болотам, звали шнепами и утками. Когда мы жили в Горицах, брал меня с собой и давал пострелять. Зимой он ходил на зайца и лесу. Отсюда Белка и его домашним зверинце, ранил, а добить не подмелась рука. Я заставлял себя смотреть, как он свежует зайцев, или тетю мани потрошит уток. Закалял характер. Приспособление для набивки патронов, весы, порох, жвела, дрот под номерами, гильзы металлические и картонные, все это восхищало меня. Федор Яковлевич объяснял, какой номер дроби на какую и дичь, показывал жаканы, жаканы с насечками серебряную пулю, формочки для отливки дроби, жаканов, два его больших охотничьи ящика для меня были как сундуки флинта. С войны Федор Яковлевич вернулся как положено с трофеями. Полный аккордеон, вельмейстер, горел перламутром и был украшением коморки Киреева. Но играть на нем в бывшей связи с ним мог, сложен. Второй трофей, зауэр три кольца, производство 1931 года, красавец, тибетский безотказный механизм, напротив, был надежно спрятан. Иметь нарезное оружие позволялось только охотникам-профессионалам, а Федор Яковлевич имел любительский охотничий билет самым загадочным трофеем были два бюста белого мрабра, каких-то видимо знатных немцев. Только в пятом классе я смог прочитать на бюстах, что один из них изображал Нидша, второй Шпенггава. Сам Федор Яковлевич этого не знал, как и ничего не ведал о реакционной безнадежном пессимизме двух немецких мракобесов. рентгеновская опасная бритва и мейсиновская парфоровая кукла начальник завершают этот славный список. Дети во взрослые дрязги не допускались и в расчет не брались. Вызывающее поведение Лены Михайловны Александра Ивановича я молча и сурово осуждал. Но когда нечистая пара оттяпала себе часть нашего двора, поставила штакетник, стол, две скамейки, стеклянный шар для освещения и даже цветы развела, мое возмущение стало искать выход. К этому времени пошел к школу Толя Чернышов. И я вместе с возмужавшим другом решил убить читу шпионов. Мы давно следили за бывшим кавалеристом. В его поведении было много подозрительного. Он подолго запирался в сарае. Зачем? В его ящиках было множество гильз. Откуда? Инвалид он был липовый, стало быть, жил по поддельным документам. На Цветном бульваре Александр Иванович время от времени встречался с неприметной наружности мужичком. Забирал у него небольшой сверток и расплачивался. Что можно завернуть в такой маленький сверток потопленки с секретными документами. Яд, обойму или дамский браунинг. Решиться на убийство легко, а вот как это осуществить? Цветник в палисаднике мы разорили, шар был расстрелян из рогатки. Вот и все наши успехи. Ко мне по случаю попали учебники истории для старших классов. Из одного из них я узнал о том, что как я узнал... О том, как члены Прампартии травили передовиков производства, подсыпая толченое стекло в премиальный компот и премиальную кашу. Они выворачивали электролампочки, от чего рабочие ломали в темноте руки и ноги, а вредители толкли лампочки в ступе и в кашу. Нам и ступа не нужно было. У нас был надежный пресс, трамвай «Аннушка». В том месте, где он проделывает крутой подъем с рубной площади. Там у маршрута а был круг. Как раз напротив Малого Кисельного переулка мы клали на рельсы разные предметы к радости вагоновожатых, пассажиров и прохожих. Расставленные в ряд с известным интервалом, капсюри живела отлично воспроизводимая пулеметную очередь. Бабульки вздрагивали и врасупнули. Гвоздь становился плоским и ни к чему не пригодным, но интересно было снять с рельса теплую еще полоску металла. Бутылочные осколки, зеленые и коричневые из-под пива и водки, Кусочки оконного стекла трамвайное колесо превращало стеклянный бой в стеклянную пудру разных, едва отличимых оттенков. Лезвием ножа мы собирали смертоносный порошок спиченной коробки. Единственный человек, который иногда гонял нас, был обходчик пути со стороны Родисинского бульвара. Когда-то на участке, идущем под гору, у Аннышки отказали тормоза. Вернее, тормоза-то схватились, но трамвай продолжал ускоряясь скользить по рельсам, забитым листвой. Раздавленные листья стали смазкой на путях, и трехвагонный состав врезался в другой, стоящий на остановке. Погибли десятки людей. С тех пор обходчик чистил рельсы осенью от листьев, зимой от снега и льда, весной от всего, что приносили талые воды. Мы с Чернышовым накопили такие запасы стеклянной пудры, что ей можно было обречь на мучительную смерть все население Сретенки и Трубной, но толщенное стекло было препятно в тайниках и ждало своего часа. Кастрюли Елены Михайловны были заперта на замок. Когда она жарила треску, то не отлучалась из кухни. Также под неоцепным контролем кипятился чайник. Согласно плану убийства, я должен был, как бы в запале игры, Выскочить из нашей комнаты, сбить с ног Елену Михайловну, а бросившийся в погоне за мной с воплем Стой, не уйдешь, вражена! Толик должен был успеть посолить треску стеклом. Роли были распределены таким образом, потому что я был потяжелее и мог, если не сбить с ног, то хотя бы развернуть Елену Михайловну. А Толик ловкий, как обезьяна, должен был завершить коварный замысел. Но случай. Бог-изобретатель сильно поколебал нашу выявленность, что Александр Иванович, резидент американской разведки, после одной из подозрительных встреч контужный кавалерист не расстался со своим агентом, а направился в шалман на -Трубный. Ждать пришлось долго. Когда Александр Иванович вышел, он уже плохо держался на ногах, и крутой подъем колокольника преодолеть не мог. Цепляясь за водосточную трубу, он присел на тротуар, привалился к стене и совсем уже было, собрался засыпать, как вдруг полез в карман и достал таинственный сверток. Видимо, это было не то, что он искал. Он стал запихивать подмокший сверток в карман, но тот расползся у нас на глазах. Мы подошли, чтобы взять резидента с поличным, но убедились, что в свертке были болванки английских ключей. Да и к мы уже привыкли. Обходились без восьми квадратных метров, изъятых из общего пользования. Но новый плафон, повешенный вместо молочного шара, я все равно расстрелял из рогатки. Соблазн был неодолим.